31 апреля перед открытием американской сессии прошло гигантское усилие маркет-продавцов на значительном объеме и значительном росте отрицательной дельты. По объему в одной свече прошло 321 тысяча контрактов и в следующей свече 112 313 контрактов. По дельте минус 15 833 контракта и дополнительно в следующей свече минус девять тысяч семьдесят семь контрактов это максимальное значение за последнее время как по объему так и по дельте что самое важное цена в течение всей сессии не преодолела минимум волны, на которой сформировался данный объем и прошли продажи по рынку. То есть усилие, которое было произведено, оно не привело к результату. Это показатель силы лимитных покупателей. Здесь вероятность роста увеличивается. Все, что выше данного объема, рассматривается как лонг-приоритет. Всем хорошего дня! На связи!